Всем привет! Похоже, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза больше любит танцевать, чем петь. Она не раз вальсировала с папой и танцевала с ним танго. Теперь девочка придумала способ танцевать без партнера. Она устроила выступление перед родителями на террасе в саду. Лиза предстала в летнем костюме, с топом и шортами, с модным принтом "Мильфлэр". Девочка взяла в руки кофту и стала нарезать круги, отчитывая так: "Вот, например, если у тебя нет партнера или кто-то не хочет с тобой танцевать, вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта. Например, берем вот так". Это одну ручку на талии, а другую на как, например, На, на плечо. Вот так. Ну да, давай. Обну. <hacenimento>. Или на привет? Также можно танго танцевать. Там, Tum tum tum tum. Tum <laughs> tum <laughs> tum tum. Tum tum tum tum. Tum tum tum tum. Pam